Дорогие друзья, с вами я, Кафтон Games и игра Слук Это второе видео по этой игре. Как вы на прошлом видео собрали 12 лайков, то вот э, второй видос. Если вы хотите продолжение, то давайте наберем э, 15 лайков уже, и тогда выйдет третий видос. Давайте начнем на этом, пожалуй. И стоп, забыл сказать, что 89% моих зрителей смотрят меня без подписки. Поэтому подпишись. И жмякни в колокольчик. Подписался? Ну, тогда не буду тебя отвлекать. Итак, в этот раз у нас другая локация получается. Я даже не знаю, что это за локация, если честно. Я знаю пустынную локацию. Ой. Зимнюю, лесную. И пустынную. И этот. И все, вроде бы. Не, еще какая-то есть, но я не помню, как она называется. А вот это какая-то новая, наверное. Хотя я давно не играл. Вот только прошлый видос. И поэтому, может, не знаю, что-то новое добавили. Возьму, потому что все равно соот пустует. Будет хоть какая-то разнообразие, не знаю, что ли статуя берсерка нет спасибо награда зеленый лук ну, возьму зеленый лук он меньше наггитает тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо спокойте что вы такие Промазал, отлично. Первый, первая стадия по пройдена. могут взорваться после смерти. Учение за поддоровье. Ну, вот это прикольная штука, мне кажется. Я не знаю, я беру какую-то самую бесполезную хрень, которая может не пригодиться, но она прикольная, почему бы и нет. Правильно? Правильно. Тихо. Что-то у мне. Я. Я даже не знаю. Вот обычно. Бумеранг. Возьму. Просто опять же по приколу. Не вот так прикольная. Так, я, может, не особо много комментирую, но это потому, что вот тут есть вот эти вот шестеренки, которые меня сильно напрягают, если честно. Даже не знаю, почему. Атака у них не такая сложная, увернуться можно. Сейчас я доиграюсь, я чувствую. И сдохну, как в прошлый раз. Кстати, меня спрашивали, почему я так не люблю этого елочного босса. Я вам отвечу. Я точно не знаю даже сам. Типа, он, да, он несложный. Он самый первый босс. Один из первых, точнее. Тем более на лесной локации. Но я не знаю, он какой-то... Не, лук такой себе. Там урон нестабильный, то есть надо натягивать, там, сила натяжения, вот это вот все, Это все хрень, нам такой не надо. Это 2, 1, 3. Отлично. Босс уже близко. Что это? Фрагмент облика босса мой. Окей. Это, наверное, для сбора какого-то оружия. Не знаю, какого пока. Но такие вот фрагменты как раз используются для этого. Так. Сундук. Надо искать какое-то оружие. О. МП-5. Попробую с ней походить пока. Бумиран тема хорошая. Но против он по пятки вряд ли, что тут стоит. Тем более там энергия одна. Скорострельность выше, все выше. Но при этом, как бы, урон такой же почти. На 2 единицы только отставить. Так что, типа, пофиг. Ура. Кстати, ульту я что-то давно не активирую. Я про ульту постоянно забываю. Не знаю почему. Вот, все. Так быстро. Эта локация намного легче, мне кажется. Veb бонус поб... Так. Ага. При нанесении критического урона скорость при увеличивается на короткое время. Броня медленно восстанавливается при движении. Не, вот это лучше. Мне энергия нужна. Ее можно добывать, то есть, вообще. Я, опять же. Играю по той же теме, что и в прошлый раз, составляю старый пистолет до конца. И таким способом гри... пытаюсь заработать все больше энергии. Вроде пока не получается, но... Почему бы тебе... Вот так. Так. МП-пятка. Таратью. <свист> <свист> не, вот прикольная тема. Вот не поспоришь Можно будет как-то использовать. Наставник. Раскрыть твой потенциал. Извини, наставник, у меня нет денег. Сейчас. Сейчас на мелей. А. Ага. То есть вот, у него откат очень долгий. Ну как откаты, я бы назвал так. Да. На... Еще... А еще он ближний угон. Я не... Я чего угона отзывов своих не получаю, получается? Все. Учная штурмовая винтовка. Ага, -а -а. или тратил Нет, тратил тратил говно я потратил деньги но не хочу ее бросать потому что я их как бы потратил на боссе на боссе вот пригодится типа урона много десятка десятка урона вы подумайте Ух. Босс, все. Да, сейчас энергию не тратим, оставим ее на потом. Сейчас. Так, вот эти со что меня уже бесит, если честно. И сейчас в так прошу, ты чё? Ты чё, чел? о, -о, -о. Вы чуете, да? Пях... Пахнет прям сильным таким. Как это сказать? Короче, что не нигде будет. Как по мне. Болстрин, да. Я то эти подхожу к нему в плотную. Ставлю как бы таких тут есть. А еще... Ай... Эй, эй, порталы, порталы. Тренда ему а, можно было я не не сильно сильно блин я как-то мало комментирую но просто это тренда ppm 231 херня шпасты ножи вообще лютая хрень ладно я вообще не комментировал сейчас потому что сейчас была такая драка и мог легко свои проеб... вот как сейчас к примеру да и поэтому я не буду комментировать время от времени, извините меня за это. Угу. Так, Дог да, все, все? А нет, не все. Тут еще вот эта Падаль М? Вот теперь все. Босс, <с> чуть заходить так, ванны зевоинцы. потрачу мне пофиг потрачу да ебой тебе нужно защитить магический камень так фрагменты босса возможно кстати да все и лазерные терапия. Как она работает, я не понимаю. То есть смотрите, плотную, не в плотную, пофиг. Пойдемте дальше. Учение сквозь стрельбы оружия. Вот. Самое полезное. Как по мне. О, все. Это следующая локация. На этом, пожалуй, мы, друзья, закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте в колокольчик. И пишите свои комментарии. Как вам игра? Как вам в целом прохождение? Какое может быть даун? Может не очень? Ну и... Наберем опять же 15 лайков и выйдет продолжение. Спасибо за просмотр. Тем пока-пока и удачи.